Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 1 сентября 2019 года. А у нас прямой эфир с правительством СССР, аппаратом президента СССР Сергея Вячеславовича Тараскина. Мы отвечаем на ваши вопросы. Здравия желаю всех, всем, кто нас видит и слышит. Сегодня у нас 1 сентября, день знаний. И, наверное, вы узнаете кое-что полезное для того, чтобы двигаться по пути возрождения СССР. Я, во всяком случае, надеюсь на это после э, этого эфира, который сейчас идет из города Митища. Сергей Вячеславович, поступило угу. очень много вопросов. Вопросы все совершенно разношерстные, разнохарактерные и совершенно разного направления, как от друзей, так и от да. противников. Поэтому были отобраны ряд более-менее интересных вопросов, на которые бы хотели люди получить ответы. А. Первый вопрос касается в основном военнообязанных. На этот раз было очень много вопросов от военнообязанных, от военных. Угу. И один из вопросов следующий. Как обстоят дела с военнообязанными Союза Советских Социалистических Республик, которые присягнули на верность Родине? Союза Советских Социалистических Республик, что будет с военнообязанными, которые присягали на службу РФ. Значит, что у нас происходит с военнообязанными? Значит, перед тем, как мы сейчас поговорим о их интересной судьбе, вот, мы, значит, давайте обратимся к тем документам, которые лежат перед нами. Вот недавно мы получили решение Верховного Суда Республики Коми. Вот, в котором они вынесли соответствующее решение, которое я хочу вам зачитать. Оно достаточно короткое. Вот. «Признать межрегиональное общественное объединение Союз Славянских Сил Руси, другие наименования Союз Советских Социалистических Республик, акцентирую ваше внимание, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, экстремистской организации, запретить его деятельность на территории Российской Федерации». Вот это абсурдная формулировка, Значит, в которой упоминается некая территория Российской Федерации, которая в природе не существует. И я уже делал по этому поводу заявление на канале Москва-24. Можете посмотреть его. Этот ролик есть в интернете, где я предъявляю значит, журналисту документы из Государственного архива Российской Федерации о том, что территория 22,4 миллиона квадратных километров никогда не никому не передавалась, в том числе и Российской Федерации, и любым другим юридическим лицам. Таким образом, Российская Федерация, являясь коммерческим субъектом на территории Союза Советских Социалистических Республик, в очередной раз значит, навязывает нам мнение о том, что якобы мы находимся на какой-то территории, которая принадлежит непонятной Российской Федерации, директором которой является гражданин Советского Союза Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто же, так сказать, зачинатели этого решения? Дело в том, что в оглавлении этого решения, в принципе, указаны все заинтересованные стороны. Значит, Верховный суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Пластинина, секретарь, Розова с участием прокуратуры Республики Коми Григорьева, представителей заинтересованного лица Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми в лице Бордачева и Гончаровой. Вот. И как раз мы переходим э, в связи с тем, что я зачитал, к тому самому вопросу, о котором э, так живо интересуются наши слушатели, а именно о гражданах Союза Советских Социалистических Республик. Итак, перед нами гражданин союза советских социалистических республик председатель верховного суда республики коми Хамицевич александр константинович родился 14 октября 1964 года с 1800 с 1984 года по 86 год служил в вооруженных силах союза советских социалистических республик то есть он присягу принял в 1984 году наверное союзу ССР и как видите Именно из рук и этого человека под его непосредственным руководством выходит то решение, о котором, с которым я вас сейчас кратко познакомил. Полностью это решение значит, будет опубликовано на наших службах. Вот, мы можем показать вам его фотографию. Вот. Здесь mm -hmm. есть э, все необходимые данные про этого человека. Вот э, так один из граждан Союза Советских Социалистических Республик, находящийся под соответствующей воинской присягой, исполняет эту присягу. Второй гражданин, не менее интересный, это прокурор Республики Коми, Бажутов Сергей Александрович. Вот. Значит... С 1985 по 1987 год, в 1985 по 1987 год, служил в вооруженных силах Союза СССР. Соответственно, в 1985 году он в Союзе Советских Социалистических Республик принес присягу на верность Родине. Прошу вас познакомиться с этим гражданином. Вот. Из действий этих граждан Союза СССР, вот, перешедших в оккупационную юрисдикцию Российской Федерации по отношению к Союзу ССР, мы видим, как действуют граждане СССР. Вот, назовем их сознательными гражданами ССР, потому что прокурор и председатель Верховного Суда не могут не понимать тех действий, которые они совершают в правовом поле Союза СССР. Вот, Значит, каждый из тех, кто является гражданином Союза ССР и совершает действия на его территории в составе организованного преступного сообщества, которое мы называем Российской Федерацией, в составе организованных преступных сообществ, которые называются различные образования на территории СССР, возникшие. Там незаконно после референдума 17 марта 1991 года. И таким образом, мы можем оценить действия этих людей, зарегистрировать их, потому что данное, данное решение является официальным документом. Вот мы его получили, здесь стоят все необходимые печати. Приговор вступил в законную силу, копия верна, председательствующий поставил, так сказать, свою подпись и так далее и тому подобное. То есть мы получили... В городе Сыктывкаре это решение. Таким образом, оно будет направлено в, воен... в систему военных трибуналов Союза ССР для принятия по этим гражданам ССР соответствующего решения. Надеюсь, это решение будет справедливо и строго соответствовать э, законодательству Союза ССР э, согласно тех действий, которые совершили граждане Союза ССР в период полной фактической оккупации на его территории. Что касается других граждан Союза ССР, в том числе находящихся под присягой. Некоторые из них даже называют себя офицерами Союза Советских Социалистических Республик. Прошло уже 9,5 лет. Значит, у нас в, в наших рядах в настоящий момент работает только один кадровый офицер Союза Советских Социалистических Республик. Все остальные миллионы офицеров и э, так сказать, военнослужащих, любых других, так сказать, более низких званий, вот, спокойно, так сказать, занимаются своими делами, не выступили на защиту Родины, не исполнили собственную воинскую присягу, значит, и, соответственно, они не могут в себе, в зачет, в свое оправдание сказать что-либо, потому что дело в том, что мы принимаем в оправдание, так сказать, только те действия, которые реально совершены. Как вы знаете из первоисточников, и из библейских в том числе, мы узнаем людей только по их делам. Никакие э, э, рыдания на кухне, значит, <coughs> вздыхания так сказать, за рюмкой водки, воспоминания о прошлом, зачет не берутся. Каждый из вас в час X, вот пройдет соответствующие проверки в Союзе ССР, Эта проверка начнется с меня. Я... Буду первый, кто пройдет соответствующую проверку в спецслужбах и органах власти Союза ССР на предмет совершения действий в период оккупации на всей территории Союза ССР. И соответственно все дела, так сказать, положительные и отрицательные пойдут в зачет каждому из нас. И баланс этих дел решит нашу дальнейшую судьбу. Вот. Поэтому эти вопросы будут решаться индивидуально с каждым человеком. Вот, как мы видим, офицеры Союза СССР не предприняли никаких шагов для возрождения Родины. Они до сих пор благополучно служат в рядах Российской Федерации и других оккупационных структур на нашей территории. Действуют в ее пользу. Под их чутким руководством уничтожена практически вся промышленность. Здравоохранение, сельское хозяйство, наука и многие другие области, э, так сказать, <coughs> в которые народ сою Союза ССР вложил свои силы, средства и жизни. Вот. Значит, что я хотел по, э, по этому поводу сказать им: Значит, э, уважаемые граждане Союза ССР, находящиеся под присягой Союза ССР,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 Смотрите внимательно мне в глаза. Я, Верховный главнокомандующий Союза Советских Социалистических Республик, временно исполняющий его обязанности после дезертирства Горбачева Михаила Сергеевича, офицер Вооруженных сил Союза ССР, даю вам такой приказ. Все, кто меня видит и слышит, должны в 10-дневный срок подать соответствующее заявление через отдел кадров. Союза Советских Социалистических Республик и через систему регистрационных палат Союза ССР, развернутых на территории СССР, заявление о том, что я такой-то, такой-то готов служить Союзу Советских Социалистических Республик, имею такие-то такие специальности, навыки, опыт работы, ну вот, прошу так сказать, меня трудоустроить, в Союзе Советских Социалистических Республик. Поскольку таких людей у нас есть 60 миллионов, двоих из них я вам только что назвал, вот, то их переход на сторону Союза Советских Социалистических Республик решит абсолютно все проблемы. Вот. Но большинство из вас так ничего и не сделало для страны, кроме так сказать, задавания зачастую глупых вопросов в прямых и непрямых эфирах. Вот. Но, к сожалению, от э, ваших вопросов и от вашего понимания ничего не зависит. Нужно совершить соответствующее действие. В нашем случае э, мы сейчас находимся на таком этапе развития событий, что достаточно, достаточно даже написать такое заявление, о котором я вам сейчас сказал. Это и есть приказ Верховного Главнокомандующего. Каждый, кто его не исполнит, будет отвечать в военном трибунале Союза СССР по соответствующим статьям УК РСФСР. Так что спасибо за внимание. Ждем ваших заявлений. Как граждан СССР по статье 62 Конституции СССР, одна из, так сказать, один из абзацев, который гласит, что защита социалистического отечества и священный долг каждого гражданина, так и, и от тех лиц, которые принесли присягу. Ждем вас распростертыми объятиями в структурах Союза ССР и надеемся, что вы совершите нечто полезное для возрождения своей Родины. Давайте дальше. Сергей Вячеславович, да? я читаю вот это решение, и у меня возник вопрос. Он угу. у меня сразу возник, но вот задать просто угу. некому было э -э решение угу. Сыктывкарского Верховного Суда. Признать межрегиональное общественное объединение, я здесь хочу уточнить, Союз Славянских сил Руси к правительству СССР, расшифровывается в данном случае Союз Советских Социалистических Республик, никакого отношения не имеет. Союз Славянских сил Руси к правительству СССР отношения не имеет. Следующее. Здесь оскорбление относительно правительства СССР и в целом всех советских граждан, обозначивших судом, Верховным судом Сыктывкара Коми СССР, правительство СССР, общественной организации. Государство, правительство – это не общественная организация. Поэтому здесь, естественно, грубейшая ошибка. Вот Лен, вы, вы сами допустили ошибку. Дело да, в том, в что Союз славянских сил Руси – это структура межгосударственная, которая создана по грамоте Александра Филипповича Македонского и в которую входит в том числе Союз Советских Социалистических Республик и другие государства, возрожденные по законам войны и военного времени. Вот. и другие юридические субъекты, возрожденные по законам войны и военного времени, на территории Союза ССР И от имени этих субъектов был подписан соответствующий договор, который связан как с возрождением Союза СССР э, в связи с наличием референдума Всенародного Веча от 17 марта 1991 года, так и в связи с наличием грамоты Александра Филипповича Македонского, который передает благородные пароли славян, Всю территорию планеты Земля выше северного тропика. Это и есть та межгосударственная структура, которую мы назвали союз славянских сил Руси. Она же союз стран северного полушария, в которую входит более ста стран. И э, в, в основе этой структуры лежит союз советских социалистических республик. Еще раз повторяю. В составе. В, основе, в основе. Потому что он, он является э, первоосновой потому что на Земле больше не существует ни одного законного юридического субъекта, кроме Союза, Советских, Социалистических Республик. Ни одно государство на планете Земля не проводило референдум о собственном создании. И даже если бы они провели такой референдум, он бы в любом случае был бы недействительный, потому что та территория, на которой находится абсолютное большинство государств, не принадлежит им. И у них нет документа, подтверждающих право проживания на этой территории. Ну простейший пример. Америка, Америка, Североамериканский континент захвачен пиратами и преступниками, значит, с выходцами из Западной Европы, которые практически полностью уничтожили там коренное население, количество жертв среди индейцев, погибших в результате вот этой дружеской экспансии. Вот, и, и нашествие так сказать, Святой Инквизиции э, с Западной Европы э, насчитывает примерно 100 миллионов человек. Вот, и за эти преступления, естественно, кому-то придется отвечать. Вот. В таком же, в аналогичном состоянии находится государство, так называемое государство Япония, которое находится на территории племени Айнов, выходцев из э, Восточной Сибири которых там в настоящее время проживает около 20 тысяч человек, они являются коренными жителями данной территории. Вот. И они находятся в абсолютном меньшинстве, значительная часть этих людей уничтожена, ну, примерно такая же картина, как в Северной Америке. Вот. И на основе подобного рода значит, действий нельзя создать государство, они никогда ни от кого не получали эту землю. Более того, арендные договора с индейцами, которые в свое время заключали различные структуры, которые впоследствии трансформировались в Соединенные Государства Америки. Вот. Договора арендные закончились в 2012 году. И Соединенные Государства Америки повисли в воздухе. Это не больше, чем коммерческая фирма, у которой нет ничего, в наличии ни одного квадратного сантиметра Земли, которое они могли бы привязаться, которое они могли бы доказать своими документами или документами своих предков. Вот о чем идет речь. Аналогичная картина с, э, во всем мире. Это, это является основной проблемой, из-за которой на планете Земля идут бесконечные войны. Ни у одного государства сегодня, действующего официально. В системе организации Объединенных Наций нет нормальных документов, э, говорящих о том, что данная земля принадлежит э, данному сообществу людей. Mm -hmm. ну, вот. И, соответственно, бесконечные претензии к друг другу порождают бесконечные конфликты. Вся история человечества насчитывает череду бесконечных войн, которых уже насчитывается более пяти тысяч, начиная со времен Троянской войны и по наше время. Вот такая ситуация. Поэтому мы должны э, навести в этом отношении на планете Земля порядок, привести всех к единому правовому знаменателю. Вот. И под этим флагом, поскольку единственным э, правовым государством является Союз ССР, возродить все остальные субъекты права, которые нам нужны для того, чтобы э, так сказать, жить в мире и согласии на всей планете Земля. Угу. Благодарю за внимание. Так, все равно я вернусь к этому решению. Да. Значит, здесь написано, я привыкла читать, что решение суда, что законы так, как они написаны, и не фантазировать на эту тему, mm -hmm. не добавлять от себя. Написано, признать межрегиональное общественное объединение, межрегиональное, а мы говорим о международном. Не, мы говорим о межгосударственном, межгосударственном объединении. Да. Международном объединении мы не создавали, потому что для этого надо иметь представителей народов. Угу. А представители народов пока в этом не участвовали. Это еще нам предстоит сделать. Угу. У каждого народа есть документы, э, обозначающие территорию его проживания, э, особенности его участия в планетарном хозяйстве. Вот. Дело в том, что до XVI века включ, включительно на планете Земля была единая система, единая империя, единая держава. И, как я вам уже неоднократно говорил, последний из руководителей этой державы был Иоанн Базилевс, магнум император. Перевожу на русский. Иоанн Васильевич, большой император или великий император. Он был последним руководителем империи. После чего, так сказать, вся династия Рюриковича была благополучно отравлена теми, кто впоследствии назвал себя римскими или романовыми. Mm -hmm. вот, и э, началась вахханалия права, вот, которая продолжается и поныне. Вот, а, последний, а последний так сказать, э, э, источник права был уничтожен в 1478 году, когда был снят последний вечевой колокол в Новгороде. С этого момента право, которое делегируется от э, каждого человека в центр, вот, в системе управления угасло окончательно. То, что вы сегодня называете выборами, является лишь э, телевизионной фальсификацией этого процесса, в котором многие участвуют добровольно. Хотя, так сказать, мальчишки и девчонки э, перед э, каждыми выборами на заборах делают соответствующие нецензурные надписи, объясняющие, э, кто такие депутаты и зачем, на, почему нельзя ходить на, на, на эти выборы. Они-то понимают, но взрослые до сих пор почему-то ходят на них. Это уже у их проблема. Следующий вопрос. Да. Вопрос от Станислава. Угу. Сергей Вячеславович, в рамках какого права вы возрождаете СССР, Союз Советских Социалистических Республик? Римского, морского или иного? Угу. Мы возрождаем Союз ССР в рамках того права, которое есть у Союза Советских Социалистических Республик. У него есть Конституция Союза СССР, принятая всенародным голосованием в 1977 году, вот, со всеми изменениями и дополнениями, которые присутствуют до 1990 года. Есть Конституции так сказать, Союзных Республик, вот, которые регулируют жизнь нашего народа в отдельных регионах. Вот, напоминаю, значит, союзные республики являются административными районами на территории союза СССР. И только в рамках этого права мы можем с вами действовать. Все остальные виды права к нам не имеют никакого отношения. Вот. И если кто-то нам пытается навязать так сказать, приоритеты других видов права, мы можем так сказать, благополучно посылать их туда, где это право действует. Пусть они ищут эти зоны таких Таковых mm -hmm. на земле не существует. Они существуют только по умолчанию. Точно так же, как в каждом регионе есть соответствующие преступные группировки, которые mm -hmm. при помощи силы навязывают свое право на этой территории. Вот. Но вы же понимаете, что любая преступная группировка существует ровно до того момента, когда не, пока не поступит соответствующий приказ и не возникнет соответствующая политическая воля руководителя на этой территории. И этому праву которая, так сказать, высосана из пальцев, из амбиций конкретных лиц, вот приходит конец. И мы сейчас с вами с космической скоростью приближаемся к этому моменту. Особенно после того, как 60 миллионов граждан Союза СССР, находящихся под военной присягой Союза ССР, исполнят ее вот, и подадут свои заявления через Главное управление кадров и через систему регистрационных палат в Союз Советских Социалистических Республик пойдут кардинальные изменения. Конечно. Сразу, мгновенно. Мгновенно. Так, следующий вопрос. Камф Камф задает вопрос. Сергей Вячеславович, вы говорите о протоколах сионских мудрецов, кэтехис, сизисе, евреи и всяких масонских сообществах. Почему не Ленин, не Сталин, ни Калинин, тем более Маркс не оставили ни капли в своих трудах по данному вопросу информации? Я говорю об этом э, только лишь по одной простой причине, что все эти документы выполнены практически полностью. Мы знаем, что э, нам навязывают мнение о том, что у таких документов, как протоколы сионских мудрецов, нет как бы автора, что у катехизиса еврея СССР как бы нет автора или группового, или, так сказать, индивидуального, что у, значит, э, про этих... Наши планы относительно славян, документ, который называется «Наши планы относительно славян», который приписывает Минахим как бы нет автора, но мы знаем прекрасно и другое, что все эти документы исполняются буква в букву, абзац в абзац, шаг в шаг. И вот. и если вы прочитаете протоколы сионских мадрецов, которые были написаны более ста лет назад, то вы убедитесь, что практически все, что там описано, сегодня нашло реальное отражение в материальном мире. Познакомьтесь с этим. Поэтому мы не можем это игнорировать. Значит, есть сила, которая двигает, так сказать, человеческие умы и человеческую цивилизацию по пути исполнения этих планов. И Мы должны пресечь это движение. Значит, эти планы никто не принимал, ни одно государство их не, не вводило в ранг законов. Но, тем не менее, планы-то исполняются, Вопрос, кто их исполняет? Нам Почему через понимают. госорганы, существующие на различных территориях планеты Земля, исполняются планы, которые никаким образом не имеют отношения ни к этому государству, ни к этому народу, вот, ни вообще к перспективам жизни на этой территории? Все эти планы являются человеконенавистническими. Я надеюсь, вы их внимательно читали. Поэтому игнорировать их мы не можем. Мы должны противодействовать, активно противодействовать и каждого, кто выполняет хотя бы одно предложение или один абзац из этого плана, признавать врагами на тех территориях, на которых эти планы исполняются. Потому что нельзя исполнять документ, который не имеет никакого отношения к закону, законности и праву на этой территории. Это есть навязывание преступных документов, преступных планов людям, которые, так сказать, находятся в состоянии добросовестного заблуждения. Вот. Поэтому мы обязаны это делать. Мы обязаны понимать это и активно этому противодействовать. Вот мы и... Поэтому я акцентирую ваше внимание на том, чтобы вы, так сказать, не стали участниками исполнения подобного рода планов. Как, как это сделали уже многие граждане СССР, особенно находящиеся в руководящих структурах Российской Федерации, Союза СССР. Будем внимательны и бдительны. Следующий вопрос, угу. Следующий вопрос от того же КАМФ-КАМФ. «Почему вы по должности президент, а не временно исполняющий обязанности председателя Верховного Совета?» Значит, я по должности президент и президент и временно исполняющий обязанности президента и временно исполняющий э, обязанности председателя Верховного Совета. Дело в том, что на момент, когда я объявил о вхождении э, в соответствующую должность на 25 января 2010 года по законам войны и военного времени, согласно собственной воинской присяге, на тот момент ни одна должность ни в Союзе СССР, ни в Российской империи, ни в Царстве Русском, ни в РСФСР занята не была. Соответствующим образом, по аналогии с обычными предприятиями, которые существуют вокруг вас, когда на предприятии есть всего лишь один человек, он является и генеральным директором, и бухгалтером, и кладовщиком, и, так сказать, сторожем при необходимости и так далее, и так далее. И только по мере того, как на должности приходят соответствующие лица, он эти должности раздает другим лицам, возлагая на них соответствующие обязанности. Поэтому я вас приглашаю в Союз СССР, в котором есть гигантское количество э, вакантных должностей, вот, приходить и исполнять эти э, так сказать, функции. обязанности mm -hmm. вот, и тем самым помогать возрождению Союза ССР. Вот. А все должности, которые не заняты, временно находятся у меня. По одной простой причине, что э, нет людей, которые готовы бы были взять эти обязанности на себя. По законам войны и военного времени, еще раз говорю, выборы в данном случае не могут быть проведены, потому что вы не можете провести выборы э, в режиме, так сказать, э, собрания. Режи, э, выборы на территории СССР по законам СССР проводится только в режиме общенародного голосования. Если такого голосования не было, вы не можете занять соответствующую должность. И даже после того, как СССР возродится, какое-то время мы будем находиться в состоянии переходного периода, то есть периода формирования всех властных структур. И только потом, когда будут решены вопросы с государственными границами, с таможенными комитетами, с КГБ СССР, МВД СССР, э, паспортами и прочими документами граждан Союза СССР, вот тогда мы сможем с вами перейти э, к правилам жизни по законам мирного времени. Ваше участие, ваше активное участие в этом процессе, я думаю, ускорит этот процесс. Угу. А, вопрос. В чем кардинальное отличие между СССР, Союз Советских Социалистических Республик и Российской Федерацией как субъектами права? Ну, дело в том, что Российская Федерация является обычной э, коммерческой фирмой, которая не имеет территорий, вот, которая не имеет э, э, демаркации границ, то есть она не имеет признаков государства. Первое. У нее нет территории. То есть я же говорил уже, так сказать, в своих выступлениях неоднократно о том, что никто никогда никакую территорию Российской Федерации не передавал. Более того, кроме передачи территории нужна демаркация границ со всеми близлежащими странами, которые примыкают к этим границам, как водных, так и сухопутных. У Российской Федерации замкнутой границы по ее периметру не существует. Ну, вот. ну и, и так далее и тому подобное. У Российской Федерации нет ни одного гражданина Российской Федерации, потому что все, кто находится на территории Российской Федерации, являются либо гражданами Союза ССР по рождению, либо потомками граждан СССР, что автоматически их делает гражданами Союза СССР. Вот у меня есть внуки, вот в настоящий момент их четверо. Все они являются гражданами Союза СССР, потому что я, их так сказать, дед и их бабушка, и бабушки и дедушки, с другой стороны, являются гражданами Союза СССР. Соответственно, и мои дети являются гражданами Союза СССР. Неважно, когда они родились, до 1991 -го года или после 1991 -го года. И внуки тоже являются гражданами Союза СССР. Таким образом, Российская Федерация существует только лишь из по одной причине. Она благополучно и умело вводит вас в заблуждение в котором многие находятся и никак не могут вырваться из этого плена, иллюзий э, нахождения в юрисдикции несуществующего, де юры несуществующего субъекта. Я уже не говорю о том, что э, так сказать, название государства никак ему не подходит, потому что никаких признаков государства, включая гражданство, еще раз повторяю, ни одного гражданина Российской Федерации в природе не существует. Несколько лет назад мы объявили о том, что готовы выплатить премию тому, кто первый докажет, что он гражданин Российской Федерации. Эта премия заключалась в том, что человек должен был получить автомобиль Mercedes за 8,5 миллионов и 1 миллион, так сказать, премиальных денег на бензин. Но, как видите, его и не там. Вот. Я помню, как, я помню, как так сказать, офицеры МВД Российской Федерации порывались так сказать, получить этот приз. Но как только им объяснили, что для этого им нужно сначала предъявить документ о выходе из гражданства СССР, напомню, в законодательстве Союза СССР двойное гражданство не предусматривалось. Единственный способ получить двойное гражданство, это выйти из гражданства СССР через Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. Через решение. Да. Угу. А билетни Верховного Совета с фамилиями тех, кто вышел из гражданства Союза СССР с 1985 по 1991 год, мы опубликовали. Таких граждан есть огромное количество. 28 человек. Я их всех перечислял поименно. Если вас нет в этом списке, вы продолжаете быть гражданином Союза СССР. Следующий вопрос. Мария Каменская, блогер, спрашивает. Меня волнует вопрос оценки жизни человека. Можно ли изменить такую постановку вопроса? Потому что многих, и меня в том числе, это настораживает. Оценено что? Тело или душа? Для многих людей это неприемлемо. Может, надо обсудить этот вопрос с народом? Что оценивать? оцениваем биологию или физиологию или э, или душу что Би оцениваем биологию и физиологию или душу да. значит что, что по этому вопросу хотелось бы сказать мы э, значит двигаемся по пути оценки более тонких субстанций которые находятся внутри человека как известно из первоисточников э, человек у нас состоит из трех компонентов это тело вот. Внутри находится душа и э, внутри души находится дух. Так вот, мы пока оценили только утрату биологической так сказать, жизни человека. Который, прецедент, который был создан в Соединенных Штатах Америки, нами был взят за основу, когда за э, смерть человека от табакокурения соответствующий суд вынес решение, э, которое оценивало его жизнь 23,6 миллиарда долларов. Вот, и таким способом, используя прецедентное право, которое существует на всей планете Земля, мы взяли его за основу и оценили, еще раз повторюсь, биологическую и физиологическую субстанцию человека в соответствующие цифры, ну, переведя их в рубли и соответствующее обеспечение, которое есть у рублей Союза СССР. Вот. Более тонкие, тонкие оценки значит, человека, да, они должны быть произведены, но дело в том, что <свист> тут существует очень много вопросов, которые связаны в том числе с продолжительностью жизни этих субстанций. Как вы знаете, дух и душа бессмертны. Вот. И они могли воплощаться неоднократно и в разных субстанциях. И мы обязаны учесть все эти воплощения и оценить как положительные, так и отрицательные заслуги этой сущности, находящейся в различных телах в различное время. Вот. Эту работу еще предстоит сделать. Вот. И я думаю, что мы соберем соответствующие компетентные органы, которые проведут эту работу, и впоследствии данного рода оценки наверняка появится. Сейчас, пока мы, не имея так сказать, возможности собрать серьезные научные коллективы, которые бы провели эту оценку, вот, ограничиваемся только биологической и физиологической частью человека или то, что мы называем тело. Только утрат, только жизни. Да. И стоимость, стоимость, которую мы вывели, это, это и есть утрата биологической жизни человека. Угу. Вот. Так. Следующий вопрос тоже не менее важный. Сейчас угу. пошел какой-то информационный брос по поводу СССР как траста. Вопрос следующий. Так как в последнее время стало известно стало известно. Наверное, из достоверных источников. Наверняка. Что СССР, это был траст, который учредил Сталин в 1943 году. И он закрыт, но теперь перед мировой закулисой остро стоит вопрос а, учреждения нового траста. Какой СССР Сергей Вячеславович восстанавливает? Новый траст или державу? Значит, о подобного рода трастах я слышу. Таких трастов существует достаточно большое количество. Вот. Вопрос, являются ли они законными. Вот. Дело в том, что оценить законность этих документов мы можем только в одном случае. Когда они находятся перед нами, все участники и подписанты нам известны, мы оцениваем их полномочия на момент подписания этого документа и только потом выносим решение о законности или незаконности данного документа. Связано ли оно с превышением полномочий, вот. были ли такого рода полномочия у данного человека, наделяла ли его, значит, Конституция, законы Союза СССР, если мы говорим о периоде Союза СССР, подобного рода, значит, полномочий. И только потом решаем, так сказать, этот вопрос. Вот. В связи с тем, что данные документы не находятся в оперативном доступе, мы не можем их оценить на сегодняшний момент, поскольку для этого нужны оригиналы этих документов. Но, как вы понимаете, оригиналы подобного рода документов находятся под грифом «Совсекретно» и простому человеку или мировому сообществу, или вообще, так сказать, гражданам Союза СССР никогда официально не представлялись. А поэтому мы не можем их учитывать. Вот, в своей деятельности, и, соответственно, опираемся только на законы Союза Советских Социалистических Республик, его конституции, которые принимались в 1924-1936-1977 году, со всеми изменениями и дополнениями, которые были. Mm -hmm. То есть это и есть та законодательная база, на которой мы с вами базируемся. Законодательная база Союза ССР э, на, начала рождаться 30 э, значит, э, декабря 1922 года вот, и до сих пор значит, продолжает развиваться в связи с деятельностью возрожденного правительства СССР с 25 января 2010 года. Вот эти документы и, и лежат в основе жизнедеятельности на территории 22,4 квадратных километров. Именно этими документами мы должны с вами оперировать. Ну, естественно, мы должны и провести ревизию этих документов, э но сейчас такой возможности нету, Я имею в виду провести правовую ревизию. Этими э, вещами значит, в СССР занимался комитет э, конституционного надзора. Вот это очень серьезная структура, которая проверяет документы на э, законы, на соответствие Конституции и так далее. Полномочия всех лиц, которые принимают законы. Это очень сложный процесс и для этого нужно э, большое количество специалистов и серьезное финансирование, которого у нас сейчас нет. Как только оно появится, такого рода ревизия значит, всех документов, принятых на территории Союза СССР от первого до последнего дня, будет произведена. И все незаконные, так сказать, нелегитимные, неполномочные документы будут либо так сказать, аннулированы, либо скорректированы, в зависимости от степени нарушения, которое будет обнаружено в этих документах. Вопрос, знаете, какой? Uh -huh. Я, когда разрабатывала э, процедуру выхода из юрисдикции, изучала законы там Англия, Ватикан, США uh -huh. и так далее, заметила одну очень характерную тенденцию. Законы, по которым живет Россия, Советский Союз, буквально вот э, новоиспечены. То есть uh -huh. они от 20 века. Когда я переводила закон, допустим, американский, ряд внесения изменений в законы Америки, uh -huh. да, я замечаю, что закон такой-то от 1800 какого-то года, закон такой-то от 1895 года, предположим, они вносят туда правки. Uh -huh. Если смотреть наше законодательство, по Советскому Союзу у нас все законодательство от 2017 -го года, да? то есть мы предыдущие все законы забыли. От 22-го. От 22-го, да. да. Вот, если, допустим, Российская Федерация, законы пошли от 91 -го года, почему происходит так? что я конечно понимаю, но я хочу, чтобы вы тоже mm -hmm. разъяснили, почему законы американские вносят свои корректировки те законы, которые были приняты в 1890-х годах, 1700 каких-то годах. а наши все законы как новоиспеченные булочки. Мы каждый раз каждое новое столетие начинаем жить по новым законам. и забываем все предыдущее старое, хорошо забытое старое. Вот происходит какая ситуация. Америка, Англия, Франция, Италия, сколько бы я ни смотрела, ни копала о своих законах, у них законы все 19-18 век, они вносят свои корректировки, они шлифуют свои законы. А сейчас, а мы каждый раз в России новые законы. Сменился этот э, олигархат, поменялась власть, новые законы под новую власть. Вот поясните народу, почему так происходит. Ну так происходит по одной простой причине. Поскольку правообладателем на планете Земля, согласно грамоте Александра Филипповича Македонского, является благородная порода славян, большая часть из которых сосредоточена на территории Союза Советских Социалистических Республик. Отсюда и вектор войн и революций, который mm -hmm. всегда направлен в сторону Руси. Вот. Сюда идут, так сказать, со своими э, нашествиями и, и народцы и на, на племени. Иноплеменцы, на племенцы да, да. Иноплеменцы, и, и просто вырожденцы всех мастей. Вырожденцы, вот. да. Хотя на планете Земля существует гигантское количество территорий, и тот же э, Гитлер, вот Адольф Алаизович мог бы прекрасно захватить всю Африку, и у него бы было великолепное пространство для жизни, бесконечное количество ресурсов, учитывая размеры Германии. И самое главное, никаких потерь бы не было, потому что у африканских племен не было оружия, которое могло противостоять фашистской Германии и Третьему Рейху в годы Второй мировой войны. Или, например, захватить ту же Индию и Китай, в которой не было вообще на тот момент ни одной бронемашины, ни одного самолета собственного производства. И, соответственно, они бы не встретили никакого сопротивления. Но зачем-то они поперлись на Русь. Точно так же, как и Наполеон, mm -hmm. точно так же, как и э, вектор так сказать, Первой мировой войны был направлен против Руси. Задача одна – уничтожить коренное население на территории Союза Советских Социалистических Республик, а вместе с ним уничтожить правообладателя на планете Земля. Поэтому основной, да? э, так сказать, основной, э, э, так сказать Основные ключевые события на планете Земля всегда творятся либо на территории нашей страны, либо вокруг нее. Драка идет за э, приоритеты и систему управления. Вот. У них нет этих приоритетов. Вот. Они эти приоритеты так сказать, давным-давно утеряли. С того момента, как они перестали быть единым народом. Мы являемся потомками э, той, ну, так сказать, э, тех первородных, людей, которые в свое время получили в управлении всю землю, и о которой, кстати, вот Мария Карпин, Каменская. Да, следующий вопрос. Каменская, да, недавно вот сообщала, она говорила, так сказать, упоминала ту, ту грамоту, которой я уже много лет назад и неоднократно упоминал, это в составе, значит, документа, который называется ⁇ О сотворении мира ⁇ есть отдельная грамота, которая называется Кон об управлении Дарии. Кстати, ее название это ее не полное название. Вот. И судя по тому, что <смех> это название скопировано прямо из моего выступления, значит, те люди, которые заявляют о том, что они публикуют этот документ, этот документ в глаза его не видели. Вот я сделал заявление о э, документе, который называется <смех> Грамота Александра Македонского, и мы вам предъявили документ. Который называется грамота Александра Филипповича э, Македонского, э, который мы получили в виде копий из российской государственной библиотеки. Она же библиотека имени Ленина, она же Румянцевская библиотека со всеми печатями и подписями и предъявили мировому сообществу, что я сделал дву, э, два раза в. Э, в 2012 году в городе Минске и в городе Днепропетровске. И потом мы неоднократно на своих выступлениях в разных городах упоминали об этом под разными ракурсами. Я читал лекции в Кирове, в Брянске, в Сочи и других городах нашей страны, вот, где меня об этом спрашивали. Вот. Из-за а э э из этого, из этого вся проблематика. Так сказать, и напряжение, скажем так, военных и невоенных действий крутится вокруг нас. Задача у внешних сил только одна – уничтожить правообладателя. Значит, все так называемые революции, которые, которые каждый из нас читал и знакомился в детстве как революции, на самом деле никогда не происходили. Все это, было, все это были специальные операции, mm -hmm. вот, которые планировались иностранными спецслужбами. Ну Давайте вспомним хотя бы семнадцатый год. Ленин в опломбированном вагоне с деньгами, с боевиками, с оружием прибывает в Петроград. Троцкий на корабле с деньгами, с боевиками, с оружием прибывает в Петроград. Что это? Революция? Это специальная операция иностранных спецслужб которые много лет воспитывали своих агентов, создавали соответствующую платформу идеологическую, при помощи которой можно было разрушить предыдущий, су предыдущий субъект, в нашем случае Российскую империю, в 17 году Российскую империю, забрать все, что наработано Российской империей за последние там, 300 лет mm -hmm. ну вот, и заставить народ, живущий на этой территории, работать с нуля. То же самое произошло в девяносто первом году. Вы же помните, по чьим чутким руководством работали такие э э э дезертиры и предатели нашего народа, вот, как Ельцин и Горбачев. Вот. Кого они приводили за ручку в Кремль и называли своими преемниками? Угу. Вот. От э кому они звонили по телефону и советовались... Так сказать, и докладывали о, о той обстановке, которая творится на нашей территории. В 90-м, в 91-м году э, и, и более ранние годы, в 80-е, когда э, Союз Советских Социалистических Республик ни с того ни с сего, без всяких на то оснований приступил к одностороннему разоружению. Вот. Потери своего, так сказать, стратегического потенциала, не имея никакого, э, никакой, так сказать, ответной реакции со стороны э, блока НАТО. Вот. В итоге мы потеряли систему коллективной безопасности, которая называлась «Варшавский договор». Мы потеряли Совет экономической взаимопомощи вот, с славянскими странами Западной Европы и так далее и тому подобное. Ради чего делались все эти потери? Это специальные операции иностранных, так сказать, иностранных специальных служб Вот Великобритании, США. Германии и других стран, которые активно выращивали на нашей территории предателей, вот, и которые, о которых я уже вам неоднократно сообщал. И даже этот институт нам очень хорошо известен. Это Санкт-Петербургский университет, юридический факультет, который вырастил за последние столетия четыре верховных главнокомандующих, которые стали предателями да. собственной Родины. Первые двое из них — Ленин и Керенский. Ленин был главой большевистского правительства, Керинский был главой временного правительства. И э, последние двое — это э, Путин и Медведев. Все они являются однокашниками. Они воспитывались в одном и, тому, и том же университете, сидели в одних э, комнатах. А вот, Аль, альмаматор альмаматор э, диверсантов — планетарного масштаба находится в Санкт-Петербурге юридический факультет прошу любить и жаловать кстати наши фигуранты вот в том числе из конституционного суда если вы посмотрите состав конституционного суда каждый второй из них закончил именно этот учебное заведение многие из тех кого вы знаете как руководители различного масштаба вот на нашей территории тоже заканчивали э, юрфак в Санкт-Петербурге вот. Именно они, находясь под присягой Союза ССР, находясь в должностях и званиях Союза ССР, получая от Союза ССР бесплатное образование, двойную, так сказать, заработную плату как офицер Союза СССР и так далее и тому подобное, стали в нужный момент, так сказать, полезными людьми для своих хозяев за бугром. Неужели это непонятно? Сергей да. на минуточку, я тоже закан... минуточку. заканчивала давайте, этот институт давайте. на да. ну, Что делать? Что делать? Санкт-Петербургский. Тоже тот же, где они учились. Так, следующий вопрос. Ваша команда восстанавливает историческую справедливость и субъекты права вплоть до изначальных. Команда. Вот это слово «команда» как... Вот, сказать, она... олимпиада. Да, на олимпиаде да. команда спортивная. Да, Нет, да. чтобы сказать, аппарат президента, да. правительство. Что вы команда? Команда вон, кто первый бежит нас со старта, на финиш. Угу. Так, скажите, пожалуйста, какой статус рода русов в этом первоначальном истотном праве субъекте? Стата... Статус рода русов. Статус рода русов в этом первоначальным. праве. Вот, статус рода русов, он <coughs> упомянут, так сказать, в грамоте Александра Македонского. Дело в том, что э, благородная порода славян, вот, как раз, так сказать, в основном и состоит из э, рода русов, но в эту породу может войти любой кто совершает соответствующие действия. Откуда взялся термин «славянин» так сказать, и с э, славянством вообще? В грамоте Александра Македонского это объяснено. То есть славный этот э, славинин – это тот, кто прославил себя соответствующими делами в общественном интересе, в коллективном интересе, в социальном интересе. Называйте это какими хотите словами. Ну вот. Но тот, кто приоритеты общества Приоритеты своего рода, своего народа, всей планеты Земля вы, ставят выше своих приоритетов. Тот и есть славянин, тот и есть человек, который прославляет и себя, и свой род соответствующими делами. И если вы имеете даже по генетике, будете чистым русом, но ваши действия будут связаны вот с такими же действиями, которые я вам только что продемонстрировал, которые совершает Хамицевич или значит, прокурор Республики Коми, вот. Вы утеряете свой статус. Вы же поймите, генетики для этого недостаточно. Можно быть красивым голубоглазым парнем вот, и тем не менее быть, э, так сказать, великолепным предателем. И всю жизнь работать на иностранной разведке. Вот. Поэтому ваша генетическая составляющая, она безусловно играет какую-то роль, но она не является ключевой. Ключевую роль играет ваш разум и состояние вашего ума который делает вас либо, так сказать, человеком, э, так сказать, с вселенским мировоззрением, либо, либо мелким, э, гадким, так сказать, жучком, который живет за счет смерти собственного народа и всех окружающих у вас людей. Именно эту идеологию нам и навязывают те, так сказать, людишки, которые сегодня пришли во власть во всех структурах на планете Земля. Именно их время сейчас неумолимо идет к концу. Вот. Потому что они создали систему, которая их самих уничтожит. Вот. Рано, или поздно, рано или поздно, если вы всех делаете вокруг идиотами, вы становитесь главным идиотом на этой планете. Что и произошло с системой управления на планете Земля. Они пытались сделать всех дурачками, пытались всех так сказать, вводить по ложным маршрутам, создавали ложное мировоззрение. В итоге настолько запутались в этом, что сами уже не знают, где они оказались. Где выход. Да. Вот. Напоминаю, выход там же, где и вход. Вот. А где вход, мы знаем по первоисточникам. Да. На Земле был един народ и едино наречие. Возрождая единый народ и единое наречие на планете Земля, мы соединяем все эти разрозненные части в единую структуру. Вот и все. Можно совершайте здесь. действия, и вы, будете, и, и независимо от вашего генетического, так сказать, статуса, вы станете тем самым человеком с большой буквы, э, которым может гордиться как ваша семья, так и э, все окружающие. Совершайте действия. Больше от вас ничего не требуется. Угу. Есть такое понятие, как «славянин» через букву «о» пишется, «словенин» от слова угу. «слова», да? да? И «славянин» — «слава» и «слово» — разница. Ну, Можете пояснить? Р разница очень простая. Дело в том, что и то, и другое э, так сказать, написание имеет место быть, потому У -у -у. что, в, как известно, гласные буквы в русском языке легко заменяются. Каждый из нас произносит в зависимости от того, в какой местности он живет, либо молоко, либо молоко, одни окают, другие акают, третьи укают и так далее и тому подобное. Есть очень много наречий, так сказать, в любом языке есть очень много наречий, так сказать, которые связаны с различными местностями, особенностями произношения, даже генетическими особенностями человека. Ну, что такое словенин и, и, и славянин? Ну, славянин, это мы уже говорили с вами, это славный и прославленный. Угу. Человек, кто, который прославил себя как предыдущих поколениях, то есть мы имеем в виду его предков, которые, так сказать, славили этот род. И, так сказать, тех, кто живет сегодня, которые перехватили эту эстафету и совершают благородные дела в коллективном интересе тех, кто их окружает во имя своего рода, своего народа и всего человечества. А слово, как мы знаем из первоисточников, из кони без слова и слово без Бог и Бог без слова. Что в переводе на современный русский язык это я только что вам процитировал, значит Елисаветградское Евангелие начало его от Иоанна и там вот эта фраза, так сказать, написана. Значит, что обозначает эта фраза? Перевожу на современный русский язык. От начала творения божественным я тею слово. Вот. Слово я тею как Бога, а Бога я тею как слово. А что такое тею? Тею это очувствую духовно. То есть я не вижу, я вижу, что Бог и Слово это одно и то же. То есть Слово переходит в Бога, а Бог переходит в Слово. Вот. Что такое? И, и, и дальше идет такая фраза. Иссоби, искони к Бозе. Иссоби, искони к Бозе. То есть, и все это, значит, э, э, искони к Бозе. То есть, э, от начала творения, значит, э, что такое Бозе? Вот мы все знаем такую фразу, как почить в Бозе. Вот. Многие думают, что это умереть. Нет, это раствориться в Боге и себе и к Бози к растворению в божественном». Вот и все. Mm. Вот. Преобразование. Поэтому, да, поэтому, значит, словянин или славянин, значит, и, и то, и другое слово имеет место быть, можно произносить и так, и так, можно трактовать и так, и эдак, но и, те, и то, и другое слово обозначает одно, что человек, э, так сказать, э, именующий себя таким, таким словом, должен вести соответствующий образ жизни и иметь соответствующий стиль поведения. Это очень высокое звание. И не каждый его достоин. Независимо от того, с какой генетикой он родился. Это еще надо заслужить. Следующий вопрос. Угу. Будьте добры, расскажите, как вы видите развитие государства и восстановление всех прав требования, когда пройдут переговоры по мирной передаче, по актам и иным документам полноценной власти от Российской Федерации к СССР, а также когда найдете общий язык с Путиным, с его ставленниками и так далее. Значит, мы свою позицию в наших документах, которые мы выпускаем, уже по этому поводу отразили. Значит, нас устраивает только один вариант – полная, односторонняя, безоговорочная капитуляция противной стороны мы ни в каких переговорах с ними участвовать не можем не может официальное лицо прийти на переговоры с преступниками это исключено возможность одна полной односторонней капитуляции у них есть если они не совершат ее до момента x вот когда ссср возродится и когда те 60 миллионов граждан, которые находятся под присягой Союза ССР, вернутся благополучно в лоно своей родной страны, а именно в Союз Советских Социалистических Республик, вот, их лимит времени будет исчерпан. И разговоры уже будут вестись не э, за столом переговоров, а только в военных трибуналах Союза ССР. Поэтому граждане, Союза Советских Социалистических Республик, работающих в Российской Федерации. Не доводите, так сказать, ситуацию до абсурда. Позаботьтесь о судьбах своих потомков. В противном случае все из них попадут под жесткое э, законное преследование Союза ССР за все эти действия, которые совершили граждане Союза ССР, находясь на службе в оккупационных, так сказать, структурах на территории Союза СССР. Вот и все. Следующий вопрос. Есть ли какая-то программа, по которой мы всем миром начнем восстанавливать разруху в государстве? Есть, я вам ее только что озвучил. Вы должны прийти в Союз И реализовать ее. Да. Написать соответствующее заявление, выразить готовность и начать действовать. Оформиться через отдел кадров, поступить на работу и совершить действие. Значит, если вы будете сидеть на кухне, смотреть, мечтать, читать книжки, разглядывать телевизор или заниматься прочей ерундой, ничего из того, что вам хочется, никогда не сбудется. А если сбудется, то всегда сбудется не так, как вам бы хотелось. Поэтому, если вы хотите, чтобы сбылось так как вы хотите делайте это сами инопланетяне за нас здесь счастливую жизнь не построим это должны сделать мы живущие на планете Земля здесь и сейчас прошу всех участвовать в этом процессе вот. а не быть глупыми и так сказать беспочвенными мечтателями приходите и действуйте создавайте общество всеобщей справедливости, равенства, братства, законности и порядка. Никто вам не мешает, кроме вашей линии вот, и так сказать, отсутствия соответствующего мировоззрения. Следующий вопрос. Любое государство предполагает собственную финансовую систему, банковскую систему и прочее. Готова ли у вас такая система финансовая, банковская ну, как вы знаете, финансовая система Союза СССР никуда не делась. Угу. Она прекрасно существует и действует. Вот. И даже э, так сказать, Российская Федерация ежедневно печатает курсы советского рубля. Вот. Поэтому такая система э, жива-здорова, вот, как в международном так сказать, плане, так и во внутри, так сказать, государственном. Вот. Вопрос только в том, когда эта система начнет работать. На интересы Союза ССР. А начнет ровно с того момента, когда граждане Союза ССР, сегодня находящиеся в этой системе, перейдут на работу в Союз ССР. Это то, с чего мы начали сегодняшний разговор. Так, следующий вопрос: Как вы относитесь к различным съездам народных депутатов, народных судей? Вы их поддерживаете? Или у вас своя точка зрения на этот счет? Мнение Елены Анатольевны я внимательно выслушала, полностью с ней согласен. Но хотелось бы услышать ваш взгляд. Сегодня многие граждане хотят вернуть из СССР, но мирным путем без гражданской войны. Для этого... Почему без гражданской Ну, естественно. Для этого они создают местные советы, органы местного самоуправления и даже Верховный совет. Правильный ли это путь для возрождения нашей страны? Я уже говорил только что об этом значит создание по законам любых органов власти по законам мирного времени сейчас является абсолютно незаконным с точки зрения законов союза сср любые выборы в местные советы в верховный совет должны проводиться только в общенародном режиме если такого режима выборов не существует а его провести в настоящее время невозможно ввиду полной фактической оккупации вот. и отсутствие ресурсов. Вот. Потому что э, общенародные выборы на нашей территории обходятся примерно в 5 миллиардов долларов. Это что бы угу. вы себе представляли. Вот. И председатель Верховного Совета, как выборная должность, может возникнуть только в результате проведения э, подобного мероприятия в общенародном режиме. Но даже если мы его сегодня проведем, вот, оно в любом случае будет недействительным, потому что мы все находимся в, в информационном пространстве, которое контролирует наши, так сказать, враги, захватившие территорию Союза Советских Социалистических Республик методом сговора с э, высшим руководством Союза ССР и РСФСР, которое плавно перешло в нелегитимную РФ, вот, которое которые, кстати, не существует даже по законам э, самой Российской Федерации. Это из предыдущего да, объяснения, mm. ответа на вопрос, когда они ходили-ходили, так путали народ, что сами запутались, не знаю, неизвестно, где выход. Ну, примерно так. В да. лабиринте да. мыслей. Да, когда, когда наш, э, так сказать, э, э, диверсант Ельцин Борис Николаевич переименовал РСФСР в РФ, он перестал быть президентом. Напоминаю вас, вам uh -huh. об этом. Его избирали президентом в РСФСР. И как только он РСФСР переименовал в другой субъект, должны были пройти перевыборы. То uh -huh. есть с момента переименования вот, этот человек стал обычным гражданином на этой территории без какого-либо э, административного статуса. Что многие специалисты Умышленно и заметили. Добрый день. Расскажите, как обстоят дела на международном уровне. Будет ли восстановлен консульский щит СССР в других странах в ближайшее время? На международном уровне дела обстоят следующим образом. Значит, все, что касается информационного пространства, неофициально. Работа практически полностью закончена. Значит, на конец 2016 -го года и начало 17-го мы проводили значит, соответствующие подсчеты через э, э, сетевые структуры, в которых есть различные материалы по возрождению СССР. Угу. Вот. И такого рода материалов мы насчитали ну, по количеству просмотров и использования этих материалов не менее 500 миллионов. То есть полмиллиарда угу. два года назад. Два полных года назад это было произведено. Сейчас, я думаю, что эта цифра удвоилась. И вряд ли существует на земле хоть одна компетентная структура, которая бы не знала о возрождении Союза СССР. Вопрос только в том, что для того, чтобы перевести это возрождение из состояния, скажем так, правового в состояние информационного, вот, Нужно всю эту информацию, всю эту информацию, значит, перевести, в со, озвучить на соответствующих каналах. Вы же знаете, что любая чушь, повторенная тысячекратно, становится истинной последней инстанции. Так вот, для того, чтобы, значит, у, у нас сегодня на Земле сложилась следующая практика. У нас единственным легитимизатором того или иного процесса стали средства массовой информации, которые полностью захвачены. Врагами рода людского и человечества вообще, которые кого ни попадя представляет президентами, полномочными лицами, не проверяя ни статуса их, ни должности, ни законности вхождения во власть и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас официальная процедура для СССР, окончание официальной процедуры для СССР заключается только в одном действии. Вот. Проведением этой информации через средства массовой информации всех стран мира. Вот. И как только эта информация пройдет через официальные каналы, в, в этот момент значит, полная фактическая легализация Союза ССР и начало его открытого действия так сказать, будет запущено. Да. Следующий помогайте год. этому процессу, если у вас есть такие возможности, если у вас есть возможность опубликовать информацию хотя бы в районной газете, делайте это. Не спрашивайте нас, помогайте, делайте хоть что-нибудь. Исполняйте собственный гражданский долг и собственную воинскую присягу. Напоминаю, защита социалистического отечества и священный долг каждого гражданина. Присяга, которую приносили граждане СССР и которых сейчас на территории СССР находится 60 миллионов, я имею военная присяга, является священной. И в случае, если вы ее не выполните, вас постигнет кара согласно законам Советского Союза. <как> Делайте то, что вам положено по роду, по так сказать законам той страны, в которой вы родились. Вот. И все станет на свои места. Поменьше вопросов, побольше дела. Да, с вами полностью согласна да. здесь. Ну, на часть вопросов уже здесь заданных mm -hmm. вы ответили, поэтому mm -hmm. я их повторять не буду. Прихожу к следующим. Mm -hmm. Каким образом произойдет распределение ресурсов страны между гражданами СССР? Вот всех беспокоит этот вопрос. Очень их интересует этот вопрос. Ребят, прежде чем распределять ресурсы, знаете, есть такая хорошая русская пословица. Делить шкуру неубитого медведя. Эти ресурсы надо сначала иметь. Вернуть их да. в правовое В настоящее время наши ресурсы находятся у наших врагов, вот, которые нас уничтожают. И пока ресурсы у них, шанс вас, ваш шанс поделить эти ресурсы вот, равен нулю. Вот. Поэтому возвращайтесь в законное правовое поле вот, Возвращайте эти ресурсы, и они будут вашими. Точно так же, как э, общенародным достоянием Союза ССР пользовался каждый гражданин СССР. Бесплатная медицина, бесплатное обучение во всех вузах страны, напомню, не только бесплатно, но еще с выплатой стипендий, на которую можно было в СССР жить. То есть вас мало того, что учили, вас еще и кормили. Бесплатно ездили, между прочим, льготные путевки были. И так далее и тому подобное. Я уже не говорю там про санаторно-курортное лечение, которое практически полностью оплачивалось крупными предприятиями Союза СССР. И абсолютное большинство санаториев, профилакториев, лечебниц находилось на балансах крупных предприятий Союза СССР, которые ныне либо полностью уничтожены, либо переданы в руки третьих лиц, в основном иностранных. Как это произошло, например, с алюминиевой промышленностью, которая вся целиком, вместе с алюминиевыми заводами, с глиноземными так сказать, предприятиями, с электростанциями, за счет которых существуют эти так сказать, предприятия, передано в управление иностранным фирмам. Что вы хотите в этом случае? Вы хотите заставить людоедов есть траву? Действуйте. Еще, и все не, еще не доходит. И жизнь, То, да, чтоб, и жизнь должно быть осознание того, что ты должен прийти к этому, что надо действовать. Да. Дальше они зададут вопрос, а что мне надо делать? Да. Следующий вопрос будет для следующего да? эфира. Да. Что я буду делать? Значит, следующее. При условии, когда, не при условии, а когда полностью будут восстановлены все... Правительственные органы, аппарат президента, заработают госучреждения Советского Союза. Вопрос. Будет ли возможность свободного передвижения по стране и за ее пределами? Будет ли возможность гражданину СССР иметь два-три гражданства других стран? Угу. Спасибо за понимание. Вопрос задал свободный человек Рогожников Евгений Витальевич. Прекрасно. Обожаю свободных людей. Но полная свобода предполагает полную автономию. Но вот этот свободный человек наверняка дышит тем воздухом, который он не создавал, и пьет воду, которая не имеет никакого отношения. Вот поэтому он уже не свободный, поскольку ни без того, ни без другого он жить не может. Но этот ресурс ему не принадлежит, поскольку он не участвовал в его создании. Вот поэтому вот эти вот, так сказать, демократические сказки, вот, которые вам, так сказать, внедрили в голову, так сказать, держитесь подальше от них. Значит, два-три гражданства. Да? Угу. Видимо, свободный человек все-таки не читал ни одного, так сказать, правового документа Союза СССР. В СССР предусмотрено только одно гражданство, Союза Советских Социалистических Республик. Вот. Гражданство, так сказать, иных субъектов вы можете получить только в одном случае, если утеряете гражданство СССР. Вот. Через соответствующую процедуру, которую мы уже оговаривали сегодня, то есть через решение ну, соответствующей сессии Верховного Совета СССР либо Союзной Республики. Сергей М Вячеславович, да. вы поясните, почему так было в СССР в свое время? Почему у нас было только жесткое определение по гражданству? Потому что люди не понимают, почему так было. Нет, ну люди, люди много чего не понимают. А каким образом вы так сказать, будете жить в условиях, когда вокруг вас существует гигантский агрессивный блок, который называется НАТО, в который входят десятки государств, имеет космический так сказать, военный бюджет, многократно превосходящий тот, который был в Союзе СССР, и сегодня аналогичная ситуация. Вот. Блок НАТО имеет многократно больше так сказать, бюджет, чем так сказать, территория которую мы называем Россией. Вот. И как вы в этих условиях будете удерживать, так сказать, паритеты? Каким образом? Каким образом в, на территории, где действует один закон, закон силы, вы будете удерживать, так сказать, свой приоритет? Вы же должны каким-то образом удерживать специалистов, вот, технологий на своей территории, изобретения и так далее, и тому подобное, научный потенциал. Это вынужденная мера. Вот. Как только эта опасность исчезнет, соответственно, исчезнут все ограничения по свободе передвижения. Но пока эта опасность существует, давайте доживем с вами до того времени, когда так сказать, каждая из окружающих стран не будет мечтать сбросить на нас очередную так сказать, термоядерную бомбу. Такого рода планы и такого рода учения постоянно проводятся блоком НАТО. Очнитесь, окститесь, вот проснитесь, откройте глаза и посмотрите, какие учения сегодня проводят блок НАТО, в который входит вся Западная Европа и Соединенные Штаты Америки. Основная масса учений – это нанесение ударов так сказать, с неприемлемым ущербом по нашей территории. Вот смысл этих учений. А вы в этой ситуации думаете, что если вы съездили в Турцию, вы, значит, у вас есть свобода передвижения? У вас есть свобода только одна на сегодняшний момент в тех условиях. Умереть в любой точке Земли, независимо от того, где вы находитесь. Если вы мне не верите, вот, посмотрите, как работают крылатые ракеты с точными системами наведения. Неважно, где вы находитесь, в ту точку, где вы разговариваете по телефону или куда вы воткнули свою банковскую карту в автомат, может прилететь крылатая ракета. И уничтожить вас и тот объект, который, находите, который находится вокруг вас. Не верите мне, спросите у Югославов. тысяч таких подарков они уже получили от блока НАТО в то время, когда так сказать, произошел переворот на этой территории, был, так сказать, арестован Милошевич и впоследствии скончался. А государство Югославия было разделено на мелкие куски. Это происходит каждый день на ваших глазах. На ваших глазах. Уничтожаются народы, разрушаются государства, вот, убиваются лидеры этих государств. Происходят бесконечные цветные революции по одной и той же схеме. Толпы народов сгоняются на площадь, третья сила расстреливает их со стороны. Это происходило у нас в третьем году, это происходило на Украине в 2014, это происходило на, в Грузии, в, в, этом, в Египте, в Ливии, в Ираке и так далее и тому подобное. Нет ни конца, ни края этим убийствам и этим, так сказать, войнам. Вот. И мы с вами, как трезвые люди, должны понимать, в каком мире мы с вами живем. И если сейчас возле вас, так сказать, не, не свистят пули и не взрываются гранаты, это не, не значит, что вы находитесь в безопасности. В безопасности вы будете находиться тогда, когда все эти средства будут находиться под соответствующим контролем, а впоследствии уничтожены будут. Mm -hmm. Вот тогда mm -hmm. мы можем э, стать э, вольными людьми на, на планете Земля и так сказать, перемещаться в, в, в любых направлениях без всяких опасений, что нам... Там, перекроют возможность вернуться на родину, арестуют, там, незаконно задержат и так далее и тому подобное. А пока у вас такой, такой возможности нет, она весьма призрачная. Вот. Пока вы возвращаетесь на родину по одной простой причине, что вы приносите выгоду, вот, коммерческую выгоду э, тем структурам, в, в, в, ну, к которым вы обращаетесь за подобного рода услугами, ездя, например, там с, с туристической там или с целью отдыха на другие территории, вот и все, вот. что тоже не является правильным. Вот я все время удивляюсь, что многие вот ездят на какое-то Мертвое море там в Израиле, на нашей территории находится 20 озер, которые больше вот, и гораздо интереснее по составу, чем э, Мертвое море в Израиле, вот, но никто о нем не знает. Вот. И почему-то не пользуются. А инфраструктура почему-то создается в, в какой-то непонятной, так сказать, палестинской пустыне. Вот, для того, чтобы граждане СССР, у которых таких озер пруд-пруди на собственной территории, ездили в, в, в, в чужую страну, вот, для того, чтобы там искупаться в соленом озере. Поезжайте в Астраханскую и в Волгоградскую область, там есть эти озера на них идет в том числе добыча соли искупайтесь там там есть соответствующие курортные учреждения пользуйтесь тем что есть в нашей стране так андрей спрашивает интересует сколько требуется человек в каждой области для восстановления госаппарата предположим что они уже есть как будем проходить переход от иностранных фирм псевдосударств СССР согласно грамоты македонского. Так, ну угу. Во-первых, сколько требуется человек в каждой области для восстановления го госаппарата? Ровно столько, сколько это было предусмотрено в документах Союза СССР. Угу. Списки и численность госаппарата Союза СССР нам известны. Вот. Как вы понимаете, это сотни тысяч людей. Вот. Сейчас, так сказать, мы на три порядка, так сказать, отстаем от, от, от той численности, которая нам реально нужна. То есть как минимум в тысячу раз у нас недобор значит, людей на, на всей территории Союза СССР. Поэтому до набора полноценных аппаратов нам еще достаточно далеко. Угу. Предположим, в... они уже есть. Да, и, да, и как, как будет работа, проходить да. переход от иностранных фирм? Он будет проходить в один день. Как только по телевизионным каналам и по каналам, так сказать, официальной передачи информации, таким как ТАСС, соответствующие газеты, там, центральные каналы телевидения по всему миру передадут информацию о возрождении СССР, через два часа вы окажетесь в союзе СССР. Точно так же, как в течение трех дней вот, вы оказались в Российской Федерации в 91 году из СССР. Помните этот момент? Вспомните. Ничего тут сложного нет. Сегодня дезертир и предатель объявил о том, что он уходит с поста верховного главнокомандующего и передал бразды управления ядерным оружием, так сказать, диверсанту и предателю, который уже согласовал свой переход с американским президентом Ельцину Борисом Николаевичу, торжественно, так сказать, передал. И через три дня... Мы очутились с вами, в новой действительности, на полностью оккупированной территории, которая, которая захвачена при помощи э, диверсантов, наших собственных диверсантов, руководимых, так сказать, иностранными спецслужбами. Вот. Обратный процесс будет быстрее. Возвратный. Я думаю, он займет всего несколько часов мгновенно да ну учитывая что средства массовой информации и коммуникации сейчас более развиты чем были там тридцать mm -hmm. лет назад следующий вопрос а, возможно ли и планируется ли в а, сложившейся ситуации применение экономики межотраслевых балансов а, русской экономической службы позволившие Сталину в свое время за короткий срок СССР поднять и сделать мировой сверхдержавой? Конечно. Значит, ну на эту тему мы подробно не будем говорить. Это действительно уникальная, так сказать, русская экономическая школа, которая создана еще до революции. Вот, вот эти межотраслевые балансы, они позволяют нам, скажем так, эффективно руководить глобальной экономикой. Ну в нашем случае на территории Союза ССР. Вот. И применение этих э, технологий, разработанных нашими учеными еще до 2017 э, до, до -го года, вот, естественно, оно оправдано и эти, э, эти технологии будут применяться. Вот. Тут э, не вызывает ни, никакого сомнения. Вот. тем более, что этот опыт уже доказал свою эффективность э, в прошлом вот. и неоднократно применялся, так сказать... Э, в период возрождения СССР после Первой мировой войны, после Гражданской войны, вот, перед накануне Второй мировой войны и после Второй мировой войны. Угу. Поэтому понятно, что такой хороший, так сказать, позитивный опыт, испытанный неоднократно на практике, должен и будет применяться. Угу. Вопрос. Кто сегодня имеет право работать в государственных структурах СССР? кто сегодня имеет право работать да. в государственных структурах? Любой гражданин СССР, у которого есть соответствующая квалификация. Любой гражданин СССР, обратившийся в Главное управление кадров или там в Региональное управление кадров, вот, предъявивший соответствующие документы, подтверждающие его квалификацию в тех или иных областях, стаж работы по специальности и, и, и трудовую книжку, которая показывает наличие у него трудовых навыков и время, так сказать, который, он приобретал эти навыки, может занять соответствующее место и, и спокойно приносить пользу возрождающемуся союзу СССР в той области, в которой он является специалистом и в том масштабе, в котором он является специалистом. Тут ограничений никаких нет. Важно, так сказать, желание и умение. Что будет с малым и средним бизнесом в обновленном СССР? Что ожидает индивидуальных предпринимателей, заработавших активы собственным трудом? Малый и средний бизнес, как его называют сегодня, присутствовал в Союзе Советских Социалистических Республик, если кто-то внимательный, когда ездит по нашей стране и заезжает в любой сельский магазин, на нем до сих пор висят виски, кооп. Так вот, потребкооперация, потребительская кооперация была очень развита в Союзе СССР, и, и были так сказать, множество видов продуктов, которые в СССР производили вот такие частные предприятия. В том числе, напомню, значит, это были различные артели, различные так сказать, колхозы и совхозы и другие организации, Граждан СССР, объединившиеся в некие коллективные хозяйства, которые производили так сказать, нужную продукцию. Кто-то сдавал ее государству, кто-то продавал ее на так сказать, колхозных так сказать, рынках и так далее и тому подобное. Но я вас уверяю, были такие вещи, например, золотодобыча, почти вся в СССР велась методом, так сказать, через артели, вот, где граждане СССР, нанимаясь на работу в эти артели, так сказать, там или круглогодично, работали в них. Это, были частные, это фактически были частные предприятия. Угу. И такого рода производства в СССР было очень много. Вот. Это элементарное незнание, так сказать, экономической структуры СССР, вот так, такого рода, ну, скажем так, неумелый вопрос. Uh -huh. А что будет с теми, кто честно заработал? Ничего с ними не будет. Кто честно заработал, то честно заработал. Кто не использовал активы Союза СССР для того, чтобы создать то, что называется его, скажем так, делом, там, предприятием, вот, а создал это своим трудом, он останется при своих интересах. И слава богу, что такие люди есть. Слава богу, что есть люди, которые вот в этих отвратительных экономических и социальных условиях могли хоть что-то положительное создать. Вот, и удержаться на плаву. Вот, в тот момент, когда каждый, каждый из них находился под прицелом, так сказать, международных банд, вот, именующих себя там Всемирный банк. Вот. различные международные организации, которые здесь контролируют значит, работу государственных органов, финансовых органов и так далее и тому подобное, которые задушили здесь любую инициативу при помощи создания условий, в которых выживание любых предприятий, начиная от микро и кончая сказать, гигантским предприятием, почти невозможно, за исключением тех, которые нужны тем кто пришел грабить эту землю. Следующий вопрос. Как и за счет каких средств будут восстанавливаться разрушенные предприятия народного хозяйства СССР? Отличный вопрос. Эти средства сейчас находятся в руках у тех, кто грабил Союз ССР на протяжении всех последних лет вывозил отсюда ресурсы, Финансы, людей, э, так сказать, <смех> патенты, изобретения, научные школы. То есть крал все, что только можно. Вот. вот за счет них и будет производиться это восстановление. Но с учетом всех потерь, недоимок, упущенной выгоды, процентов, начисленных за каждый день просрочки вот, э, тех активов, которые с опозданием вернутся в юрисдикцию Союза СССР. Как вот. мне нравится этот ответ? Он мне очень нравится. Вот, за счет <с них и будем. Следующий вопрос. Я уже про эти средства говорил, кстати, вот они эти средства. Мы же их неоднократно уже вам показывали. Сейчас я продемонстрирую какие-то средства. Сейчас, секундочку. Так, где у нас эти средства? Средства? Вот они, вот они, вот они <свят> эти средства, вот они эти средства, вот видите. А, считай. Да, вот знаю. же эти средства, о которых вы мечтаете, о которых я уже неоднократно вам демонстрировал. Позвольте, я помню, да. покажу. Да. М -м. Организация Объединенных Наций и Комитет 300, Всемирная банковская группа США. Стопочку, толщину вот. покажите, что это. Да, количество. вот здесь я сейчас вам скажу, сколько здесь банков в которых находятся те 17. самые средства, о которых вы, так сказать, задаете вопрос. Так, 717, 738, да, 738 банков по всей территории планеты Земля, от Австралии до Исландии, вот, в которых находятся средства Союза Советских Социалистических Республик, их немного, я уже называл эти цифры, я уже называл. Специальный федеральный резерв. Соединенные Штаты Америки 3, 7, 0, 6, 54, 0 до запятой в долларах США. Еще раз вам скажите. 3, 7, 0, 6 и 54, 0 до запятой в угу. долларах США. Это и есть те небольшие средства, Это которых вполне должно хватить для возрождения экономики любой страны и даже такой да, огромный Да, я думаю, концерт. что можно вторую планету построить, и такие денежные да. средства. Вот. вот поближе сейчас, вот сюда, видите цифру? Ну, Но мы покажем потом. Вот. У нас есть этот документ в электронном виде, да, Александр? Да, есть, есть. Мы потом покажем этот документ. Мне очень нравится да. этот документ. Вот. Ну, и многие другие. Еще раз напоминаю, таких у нас 738 Это... адресов. 738 адресов, да. Сергей Вячеславович говорит о том, что вы не забывали о своих правах требования. Если вы останавливаете, допустим, свои советы народных депутатов в период мирного времени, вы теряете эти денежки. А если вы понимаете всю ценность того, что он сейчас сказал, что он показывал, что это наше право требования, это говорит о том, что... Будьте добры, приходите в правительство СССР, начинайте работать. Хватит дурить мозг людям, всем остальным, по поводу Советов народных депутатов, по поводу народных судей, которые вообще э, сбоку припек к Советскому Союзу как государству. Думайте, начинайте думать, начинайте понимать, что вы теряете. Я-то не потеряю. Я-то что? У меня все хорошо. Я свой офидовид написала. А вот вы нет, а вот вы и теряете. Дальше можете продолжать свои депутаты народные, создавать и решать вопросы. Так, следующий вопрос. Интересный вопрос, замечательно, смешной. Какие проекты и каким образом будут осуществляться отдельными гражданами в регионах? Отдельными гражданами в регионах будут осуществляться следующие проекты. Вы можете в одиночку прокопать... Канал Москва-Волга. Вот. Можете в одиночку так сказать, построить э, э, трансславянскую кольцевую автодорогу. Вот. Вы поймите, что в одиночку значит, проекты вы можете выполнять только в масштабах собственной семьи, собственного так сказать, индивидуального предприятия. Вот. вот эти проекты и будете исполнять. А если захотите участвовать в серьезных проектах, вам придется объединиться с другими гражданами. Союза СССР, использовать активы Союза СССР, технические возможности Союза СССР, финансовые возможности Союза СССР, влияние Союза СССР на международной арене вот, и так далее. Вот. Во всех остальных случаях ваши, так сказать, индивидуальные проекты э, закончатся вашей личной индивидуальной выгодой, вот, которая, в принципе, не играет существенной роли в современном мире, поскольку на сегодняшний момент Производство всех необходимых для жизни товаров и услуг может быть осуществлено достаточно эффективно количеством населения, составляющим 2-3% от количества проживающих на данной территории. Все остальные должны быть заняты в серьезных проектах, которые связаны с перспективой жизни на планете Земля и нашей страны. То есть это глобальные проекты такие, как в свое время затевал Советский Союз, покорение космоса и так далее и тому подобное. Таких проектов очень много. Вот. И сейчас этих, этих проектов, ну могу назвать, один из них вы можете его сделать в одиночку, ну например, разобрать все плотины по течению реки Волга, вот. расселить все мегаполисы, которые находятся вдоль этого течения, и таким образом восстановить, нормальный ток воды, который идет из Тверской области в, в Астраханскую. Как известно, Волга впадает в Каспийское море. Вот, если у вас есть такие возможности, и, так сказать, вы работаете лучше, чем роторный экскаватор, вот, пожалуйста, делайте это в одиночку. Но, скорее всего, это придется делать большим сообществом людей и огромным так сказать, техническим силам, которые нужны для осуществления подобного рода проектов. Вот, которые связаны с расселением городов, с восстановлением нормального так сказать, биологического цикла на данной территории, потому что каждая, каждая плотина превращает реку значит, в цепь гниющих болот. Вот. Напоминаю вам, что реки Волга уже много десятков лет не существует. Это цепь гниющих болот, разделенная так сказать, плотинами, между которыми водообмен не осуществляется. Волга, как река, заканчивается в городе Дубна. Там стоит первая непреодолимая преграда на пути реки Волга. Вот. А далее вода из реки Волга поступает, так сказать, в Московский регион, потому что такому мегаполису, как Москва, в котором проживают сейчас десятки миллионов человек, воды требуется несоизмеримо больше чем тогда когда так сказать одна москва река справлялась с этой э, обязанностью вот и все возвращаем так сказать, первозданные э, природные условия на нашей земле уничтожаем так сказать продукты э, э, э, токсические продукты и отходы которые в невероятных количествах накопились на нашей планете делаем э, перерабатываем так сказать, все, все территории, на которых находятся захоронения, вот. то количество земель, которые сегодня непригодны для жизни ввиду того, что сотнями лет там хоронили людей, особенно это касается московского региона, половина из которого превратилась в кладбище. Вот. Соответственно, мы должны провести рекультивацию этих земель, вот, уничтожение токсических так сказать, продуктов, присутствующих, в том числе биологических остатков, присутствующих в этой земле, и использовать эти, эти земли для нормальной жизни. Вот. А своим предкам создать соответствующие так сказать, мемориальные комплексы, где мы сможем их вспоминать так сказать, поименно вот, и в очень комфортных условиях как для нас самих, так и для, для окружающей природы. Потому что то количество биологических отходов, которые связаны с захоронением сотен миллионов людей по всей планете Земля, создает очень серьезную биологическую опасность, в том числе и с распространением различных особо опасных инфекций через грунтовые воды, через диких животных, птиц и так далее. Вот. Это все нам предстоит делать. Следующий вопрос. Будет ли возрождена прежняя система МВД и других силовых ведомств, как в Советском Союзе? Какие изменения планируется провести в силовых структурах? Будет возрождена. Изменения в силовых структурах будут. Следующий они, вопрос. Связаны, да, они связаны с более тщательным отбором людей в эти структуры. Угу. Вот и все. Что будет с теми, кто служил сейчас в полиции и других силовых ведомствах Российской Федерации и не желает принять решение самостоятельно о переходе в правовое поле СССР? С ними ничего не будет. Вот. Они будут, так сказать, приглашены в военный трибунал Союза СССР, и их судьбу будет решать военный трибунал, в зависимости от тех заслуг, которые есть у конкретного человека. Значит, здесь вина, как мы знаем, она всегда персональна. И вину, либо невиновность конкретного человека надо доказывать в суде. Вот военные трибуналы этими займутся. Следующий да. вопрос. Сегодня создана новая структура, единая система государственных регистрационных палат, сэр. СССР, которая выдает вкладыш подтверждающий принадлежность к гражданству ссср нужно ли получать вкладыш если сохранились первичные документы угу. э, свидетельства о рождении или паспорты ссср выданные в советском союзе какие еще функции кроме выдачи вкладыша будут возложены на грп ну государственные регистрационные палаты сегодня регистрируют все виды деятельности, которые осуществляются на территории СССР, это не только граждан СССР, это и выдача патентов, различного рода разрешений, свидетельства о собственности и так далее и тому подобное. Вот. Естественно, получение вкладышей не является обязательным, особенно для тех лиц, у кого э, действительно сохранились документы Союза СССР. И вообще этот э, вкладыш нужен, э, ну скажем как, Дополнительное подтверждение гражданства СССР у тех или иных лиц, у кого это подтверждение затруднено по каким-то объективным причинам, там утеряны документы и так далее и тому подобное. Вот. А для так сказать, большинства лиц, особенно для тех, я, кого я упоминал в самом начале, то есть для лиц имеющих, так сказать, воинскую присягу Союза ССР и соответствующие воинские документы, в которых прописана дата принесения присяги, это является необязательным, поскольку угу. данный документ является подтверждением как гражданства Союза СССР, так и службы на благо Союза ССР, о чем была и принесена соответствующая присяга в воинской части, зачастую на которую приглашались родители призывников в момент принесения данной присяги, либо в воинских училищах, в которых учились будущие офицеры Союза ССР, которых мы так и не увидели в наших рядах за девять с половиной лет. Не вот. Сергей Вячеславович, вы принесли книги, вот я смотрю да. на них, расскажите, для чего вы принесли это? Ну вот я принес еще вам две книги, вот в прошлый раз я показывал вам летописный лицевой свод Ивана Грозного, Значит, вот я принес еще одну книгу очень интересную Олега Тимофеевича Виноградова. Вот. Это вот наш соратник, вот. ныне, так сказать, покойный. «Древняя ведическая Русь. Основа сущего». Вот. Я помню, как в 2005 году мы собирались на встречи и как раз, так сказать, решали вопрос о названии вот этой книги. Вот она в 2000... Сейчас я скажу, в каком году она вышла. Она в 2008 году вышла в Санкт-Петербурге. Там надпись какая-то есть, вы можете сказать, да, что это, это за надпись? Да, это надпись так сказать, от автора мне, дорогому Сергею. Вячеславовичу с благодарностью за материалы по всей светной грамоте и на лучшими пожеланиями, автор. Это вот автор мне, так сказать, сделал вот такую надпись. Это, так сказать, я там внес небольшой вклад в создание этой книги. Олег Тимофеевич Виноградов всю жизнь проработал в различных книгохранилищах, так сказать, и <связывая> так сказать, местах, где есть ну, скажем так, труднодоступные для обывателя источники, угу. вот, и написал вот такую книгу. То есть это книга, да. основанная на первоисточниках. Да, это которая... книга, основанная на первоисточниках. <связывая> и первая из таких книг, которая называлась Фрагменты истинной начальной истории славян, была объявлена как, как и положено, так сказать, как она у нас, как ее объявили. Позвольте еще раз. М смотри. Миньюст объявил как запрещенную. Минюс да объявил ее как запрещенную книгу. Древняя ведическая русь. Да. Основа сущего. По нему было вынесено примерно такое же решение, которое я вам зачитывал в начале. Вот. так сказать, это было объявлено экстремистским материалом. Угу. Вот. на самом деле здесь только, вот в этой книге собраны только э, фактические материалы из э, э, истории. Нашего, наших родов и наших народов. Я имею mm -hmm. в виду славянский. Вот. Вторая книга — это «Историография початия имени славы расширения народа славянского», которую написал Мавра Арбини. Книга написана в 1601 году. В 1722 году переведена на российский язык по указу Петра Первого. Покажите, вот. это тоже вот развернутом виде да, на, слав... на старославянском. Да, сейчас. Mm -hmm. Сейчас, вот... сейчас Мавра Арбини, Мавра Арбини. Сейчас, сейчас я найду первую, первую страницу, вот она переведена, переведена на русский язык, переведена с итальянского на российский язык, напечатана по велению во время счастливого владения Петра Великого императора и самодержца всероссийского и прочее, прочее, прочее в Санкт-Петербургской типографии в 1722 году, августа в 20 день, в который, собственно говоря, и наши приоритеты как народа на планете Земля описаны, из-за чего, собственно говоря, идут все войны mm -hmm. и все, так сказать, вся возня вокруг нашей страны. Что здесь написано про славянский народ? Народ же славянский во древних временах, бывший окружен людьми учеными, изначально старался непрестанно воевать и чинить и Дела достойные вечной славе оружием, а не пекся немало о том, чтобы кто описывал поступки их. Озлоблял оружием своим мало не все народы во вселенной. Обратите внимание, во вселенной. Угу. Разорил Персиду, владел Азию, Африкой, бился с египтянами и великим Александром. Покорил себе Грецию, Македонию и Лирическую землю, завладел Моравию, Шеленскую землю, Шведскую, Польскую, берега моря Балтийского, прошел во Италии. Где многие время воевал против римлян, иногда побежден бывал, иногда, бьющийся в сражении великим смертобитием, римлянам отомщивал, иногда же бьющийся в сражении равен был. Наконец, покорив под себя державство римское, вот это вот любят, да, у нас историки вот это цитировать. Наконец, покорив под себя державство римское, завладел многих провинций, разорил Рим, ученят данниками цесарей римских. Здесь написано черным по белому. Что римские цесари были данниками, данниками славян. Да. То есть, ну, то есть платили, платили дань. Платили дань, налоги. Угу. Ну, вот. ну и так далее. Владел Францию, Англию, установил державство в Испании, овладел лучшей провинцией в Европе, и от всего всегда славного народа в прошедших временах произошли сильнейшие народы. Сирич, славяне, то есть славяне. Идет перечисление славянских народов, которые, так сказать, Мавро Арбини, обнаружил в тот момент, когда выпускал свою первую книгу в 1601 году. Рекомендую познакомиться, узнаете, много интересного. Еще заключительный вопрос, Сергей Вячеславович. Подскажите, пожалуйста, Значит, mm -hmm. в 2017 году mm -hmm. депортацию мы проскочили да, по Российской mm -hmm. Федерации по законам, а что ж теперь будет в 2020 году? Есть ли на ваш взгляд признаки действия, направленные на выполнение данного закона? То есть депортация идет речь? Признаки всегда есть. Угу. Значит, если вы выполните тот приказ, который я, так сказать, произнес в начале нашей встречи, а именно, согласно собственного гражданства и собственной воинской присяги вольетесь в ряды Союза Советских Социалистических Республик, вот, как, так сказать, Член правительства СССР, как так сказать человек, который может сделать что-то полезное для возрождения Союза СССР, то все угрозы отпадут. Еще раз повторяю, дело в действии. Совершайте действия, и ваша жизнь изменится к лучшему. А пока, так сказать, вы так сказать размышляете над этим, значит, наши. Доблестные граждане СССР, перешедшие на сторону оккупационных властей, продолжают грабить нашу Родину, тем самым ухудшая прогноз по собственной судьбе. Давайте не уподобляться им и действовать. Каждый из нас должен сделать нечто полезное для возрождения Родины. Посвятите маленькую толику своей жизни общественному интересу, который связан с возрождением наследия наших предков во всех его ипостасях в виде СССР, Российской империи, Царства Русского и всех предыдущих субъектов права, которые были на нашей территории, до последнего легитимного. Благодарю за внимание. На этом наш вопрос закончен. Дорогие друзья, подписывайтесь в группу «Правовед СССР» ВКонтакте. Всем добра, до новых встреч!